недорогие не пальчики угу. не Да, а вот так девочки делают паучки. И, так и, называемые. Видишь, какой-нибудь ребенок, чей-нибудь из-за этих паучков и живое Да, да. да. Кого-то кого спасет я его, эта сетка. Конечно, конечно. Нет, ну а почему? Это не зря. Это кто-то мне рассказывал на видео. Видео смотрели. Сына она смотрела на видео стоял вот в этом камуфляжной а потом говорит рядом раз я ну, рассказывал, ты рассказывал да, да? Ну, вот, не помню раз и пожалуйста незаметно значит все таки незаметно со стороны когда вот, накинут вот это. конечно сверху эти же дроны да. летают а так ну, да, камуфляж да. все ну, вот поэтому все-таки очень хорошее мы дело делаем да и вообще сказали, что здесь можно забрать нам регионалку. Сейчас Анжела должна, наверное, сейчас спросит. Подожди, сейчас Анжела спросит. Потуже, потуже завязывают девочки. Так, ну-ка, Татьяна Ильинична, покажи, какой паучок получился. Вот такой паучок, его потом к сетке привяжут. Молодцы, девочки.